В общем-то, ребят, сейчас у меня для вас очень печальные новости. Я записал две серии, в которые я в одной серии я готовился к битве с драконом Края, во второй серии я дрался с самим драконом, я его победил и выбил с него я я яичко. Так, попал? Все. его! 2 хп, 2 хп! О! Да! Все. Ура! Ура! Ура! Удихуем праздную! Открывается шампанское. Это все записалось с отвратительным звуком, поэтому... Ну, вот так. Очень интересно, очень круто. Всем советую. Офигенно! Угу. Вот и получается сегодня мы сами будем как раз-таки заниматься этим драконом, а то что это такое. Вот почему это у нас до сих пор нет дракона? Как как это? Не понял. Так давайте вот здесь мы сделаем а, бесконечный источник. Так все у нас появился бесконечный источник. Черт, кажется нет, К кажется так не работает. Ну типа надо сделать э -э -э, вот так и вот так а где мой бесконечный источник я чего-то ща не понял а это как так все бэби огненный дракон ура у нас теперь будет огненный дракон вот и получается в этой серии мы его будем растить собственно вот, а также потом надо будет, э, что нам нужно будет? Нам нужна рыба. <с> У нас есть рыба, хоть немного. Так, давайте приберемся немного. Ну да, есть. Очень много рыбы, кстати. Очень много еды, которую надо пережарить. То что это, она тут только место занимает, зараза. Фугнилую плоть вообще выкинуть надо. Так засовываем вот сюда и засовываем вот сюда картошку. Так, кстати, где наша собака? Она вот возле... здесь. Я ее в шахте оставил, когда за лавой шел. Сейчас вернусь за ней. Все. А как отсюда вылезти? А, вот. Никак. Так, давайте пожарем. Вуаля, вот, и там наша собака внизу. Ее надо отсюда уводить. Она просто в лаву постоянно прыгала, суицидница. Острых ощущений, видимо, захотелось. Вот, и мне. Я, получается, в той серии, которая записалась, блин, с хреновым звуком, я нашу собаку очень так хорошо апгрейднул. Теперь она самая крутая. Извините. Господи, я испугался. Это просто... Ребята, давайте мы с вами скрафтим парочку Perl ACP, чтобы их заспавнить. Как, на... как вам такое? Мне кажется, очень прикольно будет. Только главное подальше от дома спавнить, чтобы если вдруг что, не сдохнуть. <свы> Устроим свою scp лабораторию. Так. Э, э, э, э. Господи! Мне на фоне попугай ругает, мне это бесит. Я сейчас их пойду ёбну, короче. Были попугаи, нет попугаев. Так, ребят, это, это, это будущее, ребят, пока что. Туда не заходим, потом объясню, за что, зачем и почему это. Так, давайте пожрем сейчас и посмотрим, что у нас там с яйцом происходит. Яичко, ты как там? Она даже не вылупляется, зараза. Вообще. Ой. Так. Сейчас мы с вами будем... Немного запустим страх В наш летсплей, а то что-то слишком Скучно стало Что ты делаешь У меня с собакой Какие-то метаморфозы происходят Так, ребята, у нас есть Немного SCP. Самую малость Вот, и На версии 1.7.10 Этот мод намного отличается От того, что было у Брайна Здесь, во-первых, очень мало эндерперл а во-вторых... А что во-вторых? Да фиг знает, что во-вторых, ёпта. А во-вторых, тут нет, короче... Ну, вот так создаются. Не надо сувать бумагу. Я хочу вот этого. У него очень страшное перло. Он, кстати, как выглядит? ACP-173. 173. Как он? Где он? Мы сейчас самого страшного заспавним. Он очень быстрый он, он очень сильный. Надеюсь, они в камере спавнится, а то это вообще будет эпик фейл. Я их боюсь, дожути. Да, У нас есть куча эндерперл, осталось дракона. А, получается, нам еще нужен булыжник и нам нужна еще гнилая плоть. Все, валя. Сейчас мы будем сами делать этот эндерперл. Ой, этот перл обычный. Ну да, с ACP 173, блин. Ептануться, я ща обосруся. Без шуток, ребят. Сейчас реально сделаем, сейчас реально заспавним, че бы нет, че бы нам не впустить эм, пипец в нашу жизнь, а то что-то как-то скучно стало. Будет очень весело, если он заспавнится без камеры. Вне камеры, точнее. Это вообще будет трэш. Так, сейчас мы с вами сделаем бумагу. Так, раз, два. Все остальное оставим. О, господи, что я делаю? А как оно там? А, вроде вот просто вот так надо обложить, да? Вот, и теперь у нас есть листок призыва. Я даже это на хот-бар не буду засовывать, потому что я жесть боюсь сейчас, как. <свык> <свык> Главное, чтобы эти ACP просто так не спавнились. Я ведь не знаю, что там будет. Поэтому мы сейчас с вами уйдем подальше отсюда. Ну, вот в ту сторону, например. И заспавним его там. Так, все, я думаю, здесь будем его спавнить. На открытой территории. Ептать! Ой! Оно вообще страшное. Господи. Ептать. Э слава богу, оно хоть в камере. Ну, мы можем поглазить на него. Привет. Покажись. Покажись мне. Можем, кстати, тут железо подпиздить. Чисто по фану. чтобы было просто. Ну, мне просто надо на мебель, знаете ли. А, -а, а! Господи, оно прям на меня хочет. А вот не получится у тебя, не получится, чмошник. Хочу блок спиздить Вот один железный блок Я просто реально боюсь сломать эту конструкцию Вдруг я что-то неправильно сломаю на меня побежит ведь Там еще блоки крови Господи я сейчас испугался думаю, не то ломаю Так, осторожно Ой, блоки крови, блоки крови, блоки крови Я уже испугался так, ну 6 блоков достать. Короче, пока, чувак. Я знаете, что сделаю? Я приглашу Фанка в свой летний летсплей в новую серию. И мы вместе пойдем на этого ACP. Да, и мы так и сделаем все. Сколько, блин, уже тут серии записано. А мебели так и нет. Толком. Ну вот стул стоит и что это? Ну стол и стол без тортика уже, к сожалению, или к счастью, сейчас не знаю. Я хочу вот эту машину, но э, для нее нужна печка и кварц любой. Также мы можем сами сделать дисбушер, обожженную глину. Как делать? А просто глина. А, пф, сейчас мы все сделаем. Вот, потому что у меня ломается броня, также у меня ломаются инструменты. Собственно, поэтому мы сейчас с вами отправимся в ад. Интересно, наша собака с нами пойдет или нет. Надеюсь, без нас. Молимся. Паралют, Я уже слышу гаста. Ой, на зомби ты меня напугал. Уже Бояться хотел начать, думал. Мол, все, мне капец. Так, тут еще кварц есть. Нам нужно... Ну, нам нужно много кварца, ребят. Так, еще. А вот тут еще есть. Так. А! Господи, хватит меня пугать. Сколько у меня уже кварца? Кварц... 8. А, нет, 6. А сколько мне надо? Раз, два, три. А, семь. Да, и, кстати, нам нужно будет найти метеорит. Из него, потому что можно взять крутой меч. А я не знаю, где его найти, этот ваш метеорит. Я помню, он где-то был, но явно не тут. Либо же я просто слепой. Но тут очень много кварца, кстати, это очень Хорошо. Можем сами сделать всю мебель, если захотим. Ну вот просто это я не хочу с помощью наковальни все это чинить. Лучше уж пускай это все будет делать машина. Зато там опыта не надо. Кстати, мы сейчас с вами уровень качаем очень хорошо. Пока кварц копаем. Пока метеоритов не видно. В аду. да. Это что там? А, это гранит. Подождите или нет? А, это Стоямба. Мне кажется, или это. Тут что-то было. Метеорит, кажется. Ты, у... ты кто? А, ты хромор. Но все равно было приятно познакомиться. Ой, заберем. Может понадобится, я не знаю. Осторожно, сейчас я ударю случайно. Потом вы на меня налетите. Целый оравый какой-то. Так, продолжаем долбить кристаллы. Так, все. А теперь можно валить отсюда. Так, по Ну, я реально не знаю, где мы увидели метеорит. У меня он был. Просто... Делается меч очень хороший из метеорита. А я не помню, где он. Так, сейчас мы пожрем. Ой, ты тоже хочешь? Куда он? У нас собака те... тэпнулась. В ад. Господи. Обратно, давай домой. Почему у нас собака проваливается сквозь блоки? Черт! А, ну давай, иди сюда, иди, иди ко мне, мой сладкий. Да не сюда, иди туда. У нас собака сквозь блоки проваливается. Это жесть. Все, наконец-то она тэпнулась обратно в свой мир. Господи, такая тупая, залезла в портал. А ти как у нас? Вылупляться собираешься, нет? По-моему, оно не хочет вылупляться. Заходи. Ладно, не хочешь как хочешь. Так, ща мы с вами будем делать... ...кварцевые блоки. Потому что мы можем себе такое позволить. Вот нам нужно, получается, еще стеклянная панель. Господи, надо разгрузиться срочно, А Откуда у нас были кварцевые блоки, извиняюсь. А мы до этого делали все, все. А мы вот с подписчиками ждем вылупления дракона. Ребят, я сейчас просто переписываюсь. Дракон, ура, вылупился! Офигеть! А! Он умирает? Но здесь нет. Давайте ему расширим это все. Осторожно. Главное, это его не ударить. А то есть у меня собака боевая. Вау, он такой Ой, здесь было лишним. Так, а ну-ка давай. Ты обратно полезай, полезай, обратно. Так прикольно. Наблюдать за драконом. Как он плавает. Он что, через блоки умеет проходить? Я сейчас не понял. Главное, чтобы его блоками не прищемило. Ну, все, Дракон вылупился. Сейчас сядем на нашу лошадь. Господи, он меня постоянно пугает. такой. Прикольно. Сядем на лошадь. Господи, сколько яиц тут. А, -а, а так, наша собака, где она? Иди в пень. Не иди за мной. Я говорю, не иди за мной. Я в пустыню. Точно! Я ж в пустыню. Зачем я взял с собой лошадь, если я просто могу пешком пройтись, а потом просто прописать себе килл. То есть, ты даже привет подписчикам не передашь, да? Спасибо. Я тут, значит, записываю, сижу, думаю, мол, может, он привет хотя бы подписчикам передаст. Но нет, спасибо. <связать> вот же ж... <связать> Собака женского пола. Так, ну это, если что, я с Илюшей переписываюсь параллельно, вот передал бы хотя бы вот привет вам вот не передает вот видите вот как же как, просто как таким можно быть человеком я не понимаю вот просто даже подписчикам привет не передает ну и чё что они мои подписчики я уверен то что на него подписаны люди которые смотрят меня нет ты не взорвешься ни за что не в этом мире пока у меня есть этот меч ну что, ты как там? Ой, он подрос, он подрос. Ну ты как, Бэби, огненный дракон. Вот он скоро вырастет. И все, и всем капс давам, поняли? Э, Дишво... Дишвошер? Вроде дишвошер. Да пофиг вообще. Похер. А нам нужна мыльная вода. А как делается мыло? Ой, нифига вы! Офигели. самые крутые тут что ли? У меня столько костей нету. Или есть, но я их просто не вижу. А, ладно, короче, все, молчу, молчу. Так. продолжаем наши приключения так нам нужно будет два мыла в таком случае так и глина которая у нас закончилась под а. черт ну ладно ну ладно давайте пойдем еще накопаем мне не жалко спруду ты меня напугал ну что это уже такое там а это спруты Осьминоги. Какие-то. Так. Ну что, Вроде делается вот так. Честно уже не помню. Так. Два мыла. Все у нас два мыла. Теперь. Вот. И теперь нам нужно что там сделать? А. Ведро воды? <l magically> так дальше продолжать не будем. Еще четыре ведра должно быть. Где они? А вот они. Так. Нужно два ведра получается мне с водой. Визвотер. И сейчас мы с вами сделаем э, мыльную воду. Раз, мыльная вода. Два, мыльная вода. Вуаля, все. Сейчас будем э, чистить, точнее, чинить нашу броню. Интересно, зачарование пропадет с нее или нет? Мне просто интересно. Так. Вот вода. Вот броня, которую нужно необходимо починить. Хотя, знаете, давайте с вами сделаем алмазную броню. Че бы нет, все равно, вон у меня сколько их уже. Вот это называть задротил несколько часов в Майнкрафт. Вместо того, чтобы там в GTA 5 гонять. Круто, ребята. Вот видите, вот что я ради вас делаю. Зачем я сюда тебя? Я вообще-то это надеть хотел. Старт! Так, теперь ты. Где мой лук самый крутой? Так, это он? Это нет, он, он только прочность. Так вот, сила, откидывание, ну и все такое. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Можем еще, кстати, с вами топор алмазные сделать? Чё бы нет, можем себе такое позволить. Только палки еще найти, вот у меня почти стак. Вуаля! Так, ну шо, пошлите посмотрим на Дракошу. Кстати, напишите ему в... Нет, я сделаю опрос. Как назвать дракона в своей группе ВКонтакте. Переходи, подписывайся. Господи, он такой красивый. Вы представляете, я на нем буду летать. Жарить эм, разных оккультистов этих. Это просто отлично. Кстати, у меня есть седло. Ребят, он нас игнорит. Отписка. Дизлайка отписка. Все. А ты что сердежками? Не понял сейчас. Кстати, давайте продолжаем, пока у нас там все моется. Ну, я... ну чинится, не моется. Так... Без разницы. Да, действительно. Так. Хм. Побежали, побежали. Сейчас будем размножать наше, наш скот. Здрасте. Как поживаете? Так, ну-ка. Нифига вас тут. Что, еще есть кто? Да все, покачки. Что вы делаете? за массовое это у меня щас, сейчас тут кажись корова сквозь забор пройдет а я ковечком. все надо было раньше а все а тебе не а ладно мне казалось их тут нечетные а они тут четные так все по касике, по кустике здравствуйте как поживаете курочки так точно всем дали? Вот тебе не дали, вот тебе. Нифига, у нас сейчас тут будет куриц, конечно. Целая куриная араба какая-то. Быстрее уходим. Ой, я прям отсюда слышу. Вы это слышите? Работает. Нет, я видос записываю. Скажи привет, что ли, а? Голосовухой. Ну, вот пока мы размножали животных, у нас появился второй уровень. Так, оно тут закончило уже, да? Видимо, оно так и не работает с зачарованными вещами, к сожалению. Ну зато топор есть. Ну и чё, что он починен? Можем его постирать? Чё? Всё равно? Записывает аудио. Все, ребята. Ща будет круто. Сейчас будет очень круто. Так, как что там у нас с драконом? Он там вырос? Кажется, вырос. Давайте посмотрим. Ну серия, конечно, очень крутая, но длинная. Да что ты так орешь? Меня ты пугаешь. А он. То ли. А нет, он Он, он стал больше. Однозначно. У него хвост сквозь блоки проходит, ну. такой себе. Давайте мы ему закроем лаву ту. А по той причине, что. А по какой причине? У него все равно стойкость к огню. Иммунитет называется, стойкость к огню, блин. Иммунитет к огню и лаве. Ну, я просто боюсь, то что это сейчас все сгорит тут. Я тебе тут, короче, оставлю маленькую вот эту вот псюлинку. Вот маленький блок такой, все. Нормально. Вырастешь, поймешь. Ой, голосовуха, ребята, все, слушаем, слушаем. Где, где, где? Я? я сейчас погромче сделаю, чтобы вы услышали это ща ща ща все будет. Ребяточки, всем привет. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Ну да. А, желательно на Саш. чтобы у него было 2000 подписчиков и чтобы он снимал побольше видеороликов. Все, спасибо. Теперь буду кликбейтить. Сейчас. Вот, спасибо. Вот это другое дело. Уважаю. Так, все, продолжаем выпуск наш. Um, Ждем, пока этот дракон вырастет. Я просто хочу именно в этой серии его приручить. Кстати, нам бы тут березу повырубать, хотя у нас и так дерево до хилища. Ну да ладно, как-то. Ой, господи. По дороге будем убивать животных. Кстати, у меня дракон убежал. Вернись. Ты мой сладенький. Вернись, пожалуйста, обратно. Обратно, вернись. То есть, возможно, он вырос Вернись обратно, пожалуйста Как он оттуда вылез? А, в смысле, тут блок есть какой-то? Ну, он еще не полностью вырос, ребят Нет, он не может быть таким маленьким Срочно нужны блоки. Да иди обратно, иди обратно, иди обратно. Так, иди, иди отсюда, давай. Гони его, гони. Этот дракон не следует вашим командам, почему? А его приручить надо, приручить-то надо его, чё? Точно его же можно просто посадить, но он слишком маленький еще. Вот у меня рыба, сейчас проверим, он вырос не вырос? Может это максимум? Я не знаю просто. А ты за мной сейчас будешь ходить? Офигеть! Нет, он не хочет. Значит, он не вырос еще. Ну тогда, смотрите, вот мы рыбу в руки возьмем, он за нами будет ходить. Или не за нами? А, не за нами. Залезай! Быстрее закрываем, закрываем его здесь. Закрываем. Закройся. Он через блоки проходит? Чё? Не понял. Я что-то сейчас вообще не понял. Ты тут самый прикольный? Или как? Тон... Э, уйди, уйди, уйди. Сиди тут, сиди тут. Нет. Нет, не... не... Я сейчас дракона потеряю. Он убежит. Вернись обратно, Брат. Нельзя туда. Все, он теперь отсюда не вылезет. Я его тут закрою, короче, по полной сейчас. Сейчас еще блоков понаворую и пойду к этим мужикам. Я просто жду, пока он вырастет. Я хочу. Какого чёрта ты через блоки проходишь? Не понял сейчас. Остановись, ну ёпта Как его остановить? Тебе даже эта преграда не страшна Сам в клетку зашел. А чё он через блоки умеет проходить? Чё, чё, я вообще ничего не понял Ты же не призрачный дракон Я собственно поэтому не, и не стал Спавнить этого призрачного не, иди отсюда, давай Кажется, мы с вами не пойдем убивать их колдунов. Будем ждать, пока у меня дракон вырастет. Он издевается. Он пытается пройти. У него не получается. Он еще не приручен. Потому что он недостаточно большой еще. Это издевательство какое-то. Он издевается надо мной. Сиди там, сиди там. Да не уходи никуда. Офигеть, у него крыла. Крылышки, крылышки. А, давай-ка. Ой, ну-ка. Ну остановись ты, остановись. Никуда не уходи, далеко. Он, кстати, больше не растет. Может, ты приручишься мне уже? Он не переручается. Ладно, давайте поспим. Спать быстрее. И будем ждать, пока он вырастет. Так, почему у меня... Он сейчас не отображается. Но он не вырос. Стоп прот отвечаю вам. Эта зараза не хочет расти у меня. У меня пропало отображение. Ты у меня сломался, что ли? Ракош Может, давайте я перезайду Ура! Да, он вырос, ёпта Точно шесть Прям точь-в-точь, точь. теперь я могу его посадить Или не могу Я не могу его посадить что-то как-то это странно. Я хочу на нем полетать. Сейчас же, вот прям, я сейчас беру седло, очищаю инвентарь свой от этого всего говна какого-то. Так, складываем все, все наши ресурсы вот сюда, вот, ну короче, запихиваем все, куда может просто залезет, туда и закидываем. Так, это янтарь это сюда, да, все. Так, так что все что ли? Нет места? Хотите сказать, да? Ну ладно, мы с вами так очистили это все. Сейчас мы с вами вот это вот... Я хочу огнем пострелять. Иди ко мне, мой сладенький. А ну давай. Как это? Офигеть! ⁇ Ё-моё, мне даже жарко стало. Сейчас сделаем бру брутальный скрин, просто брутальнейший, просто жесть. Я сейчас еще скину Илюша. Это дракоша. Его зовут Гоша. На самом деле я не знаю, как его зовут. И это я. На драконе. Огненном. Полетаем сейчас. Так. Подождите, нам бы собаку нашу посадить. Где наша собака? где нашу собаку я ее вообще посадил да все она сидит нормально иди сюда так офигеть ну ⁇ -мо ⁇ посмотрите на это это вообще крутяк Просто посмотрите на это. Я летаю на драконе. Как, кстати, стрелять из него? Это просто жесть. Я летаю на огненном драконе. Офигеть! Я сейчас кипятком ссать буду. Отвечаю. Офигеть! Я сейчас носу кипятком просто. Это пиздец! Ребята, это офигеть! Кстати, как стрелять? Подождите, может там ТАП как-то, не знаю, может КОНТ, а это приблизить. Вау, я могу просто передвигаться по миру. А вон там наши друзьяшки. насчет атаковать, что-то пытаются. Просто теперь я король этого мира. Я, а, а, а, это круто, ребят, это просто офигенно. Я в шоке. Блин, такой красивый, офигеть. А где наш дом? Я не могу найти наш дом. А, все, я понял, где наш дом. Ему нужна хата сейчас. Ему нужен загон. Я извиняюсь, а как на нем спускаться? Ой, это Т. Э, а как стрелять? Можно ли из него вообще стрелять, кстати, огнем? А, это.. Это Ice and Fire дракон. А, надо на него костью нажать. Ну, короче, из огненного дракона не постреляешь. Зато, я, кажется, понял, как спускаться. Главное, что высоко мы можем подниматься. Так. А! -а, -а! Пускайся. Ко мне, мой малыш. Ну-ка. Он может плавать. У меня не работает F. Садись. Остановись. Сейчас, знаете, что нам нужно? нам нужно? Нам нужна кость. Нам нужны кости две. Одна. Вернись. Вот, и он сейчас сядет, и он будет здесь неподвижно сидеть. Вот. Да, мы с вами получили Огненного Дракона. Это замечательно. Мы выполнили цель данной серии. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Сашари. Всем удачи, всем пока. И сзади меня хоррор. Сейчас его не будет.